Была перезагружена, правда, 27 часов 33 минуты, и она в работе. Дает 53 по эфириуму и 1024 по декрету. Видим шары. Все нормально, все стабильно у нас идет. Так, заходим на сайт WarPo. Обновляем нашу страничку. И выписываем данные. На данный момент мы наманили 4 миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят семь сатош. Прибавляем неподтвержденный баланс. И записываем показания в нашу табличку. Сегодня у нас пятое, ноль, девятое. Записываем показатели количества декретов. Заходим на сайт CoinMine.pl, обновляем страничку и видим четыре декрета. Прибавляем э, неподтвержденный баланс 0,006 декретов и получаем 0,0540 декретов. Так, выписываем курс эфириума. Курс эфириума выписываем с сайта CoinGecko. Курс эфириума составляет восемнадцать тысяч шестьдесят пять рублей. Выписываем курс декрета. Курс декрета составляет тысяча девятьсот сорок три рубля. Выписываем курс эфириума относительно рублю на, по количеству на Вставляем конвертер валют и получаем восемьсот восемь рублей 7 копеек. Вставляем курс. Так, вставляем в конвертер валют декрет. Получаем 104 ,96 рубля 96 копеек. Как видим, курс немного вырос и это нас радует. Потому что за сегодня мы заработали 160 рублей по эфириуму и 30 рублей по декрету. В итоге 190 рублей. Все, всем большое спасибо. Сегодняшняя пятиминутка подходит к концу. Всем до завтра.